друзья всем привет всем подписчикам тоже сегодня поговорим о партнерской программе Этот вопрос давно всех интересует как зарабатывать деньги на youtube а, рассмотрим партнерскую программу вот это то есть здесь от 50 подписчиков как это работает? Делайте заявку, в течение 72 часов вам приходит ответ на почту. Вы получаете пошаговую инструкцию и вы уже являетесь партнером этой программы и уже начинаете зарабатывать деньги. Дать заявку вы сможете просто нажав вот на эту кнопку и ждете. Через пару дней вам на почту приходит письмо. То есть, мы предоставляем возможность подключиться к личному кабинету пользователя. То есть, переходите по ссылкам, выполняйте все инструкции, и вы уже подключены к этой партнерской программе. Примерно это будет выглядеть вот так. Зайду в творческую студию. нажму на канал И вот у меня здесь надпись сеть вы партнер VSP или как там я не знаю правильно по английски то есть если вам что то не понравилось можете просто отключиться я здесь почти неделю это вот мой канал, у меня всего лишь один подписчик, это новый канал, еще не раскрученный Как таково здесь много еще видео нету, но я уже сотрудничаю с этой партнерской программой У вас появляется вот такой вот обзор, где вы можете отслеживать любое ваше действие на ютубе Оценки нравится, не нравится, комментарии, просмотры Время просмотра и появляется общий расчетный доход. То есть я говорю, что я несколько дней вот только подключен к этой партнерке. И уже счетчик начинает, как говорится, крутиться. Значит, вот личный кабинет. Здесь статистика ваших просмотров от Words. Ну, это как на Ютубе, так же вы подаете рекламу так библиотека аудио музыки партнеров мы подготовили отличное решение мы избавили вас от постоянных поисков качественной музыки и звуков у вас есть возможность бесплатно пользоваться огромной библиотекой музыки то есть перейдя вот по этим ссылкам вы попадаете вот на этот сайт где здесь вам предложат очень огромный выбор Здесь много различных направлений музыкальных эффекты которые вы можете смело применять в своих видео и выкладывать на youtube и вам не скажут что вы нарушили авторские права здесь идет у нас форум вот он где вы можете общаться задавать различные вопросы получать на них ответы встретить тут собеседника, возможно с кем-то тут познакомитесь, возможно какие-то новые проекты будут у вас и так далее и тому подобное. Раздел обучения, то есть здесь вам полностью объяснят, как пользоваться каналом YouTube и как сделать так, чтобы в ближайшее время ваш канал пошел на раскрутку. И ваш рейтинг популярности начал расти, естественно, и росли, растут ваши доходы. Здесь вот все конкретно, все, что То самое интересное, они все короткометражные эти ролики, где-то полминуты, минуты, не более трех минут, все коротко и понятно, и на русском языке. Так что все здесь удобно, читайте, изучайте. В общем, партнерская программа, все что мог, я вам объяснил на первых шагах. Еще раз повторю, здесь от 50 подписчиков и минимум 7-10 видео должно быть на вашем канале. Нажимаете кнопку, даете заявку, смотрите почту через два дня и все дальше по шагу инструкции. Так что, друзья, я вам сделал короткий обзор, этой партнерской программы, все дальше зависит уже от вас. Если вам это интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ссылка внизу под видео на эту партнерку. Так что всем удачи, увидимся. Я буду держать вас в курсе событий, всех новостей. Подписывайтесь на мой канал.